Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Влад, и сегодня мы продолжаем играть BMG Drive. В этой серии мы будем играть на карте The Descent. Так, давайте начнем. Ну, у нас такая жиг... шестерка, Шаха, неважно. Так, хорошо, а что тут у нас впереди? какой-то спуск. Интересно, что же это за спуск? О. Нормально, нормально. Едет. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нормально. это нормально, да. Это что тут? Поломка. Ой-ой-ой, я вижу. Руль вообще в сидении. Ну да, поломка тут и видно. Да, такой. Грудо металла, Вообще все Нормально. Опять сейчас мы переберем. Ой, что подряд. Ой-ой-ой. ой ой ну все. Пассажиру и водителю ГГ. Да. Задним пассажир, ну, ну немного нехило досталось, синяков там первому. Да. Она уже все, восстановление не принадлежит. А что там слева? Там же тоже есть спуск какой-то. Она не упасть отсюда. Нормально. Едем едем. Нормально. Потом возьмем другую машину. Попробуем. ехать не. Буду. А, да, что то блин, бах, через подвески. Да, да, да, колесо лежит. Да, да, да. Ой, еще правое колесо. Ну, понятно, что. -то не верно, тупо, тупо... тупо, минус Тупо, минус. Та, да, еще этого не хватает. Давай за подвеску и так. Что происходит? Блин, а как я... А, нормально. Она сама перевернулась. Блин, я не непоследствия не посмотрел. Давайте другую машину возьмем. Это, конечно, все интересно, но я хочу другую машину. Так, какую? BMW 750 Ил. Ну, я ее в прошлый раз, по-моему, да, да, да. Я в прошлый раз ее, по-моему, ставил, да. В начале. Это, наверное, первая серия, там было типа спуски, ну, с этой. Я хотел, конечно, сделать из горы, с горы, спуск без тормозов, но я карту не нашел и не скачал а эту она уже была я ее скачал две карты вот эту дезент ну вот это дезент и еще это с горы ну тоже спуск с трамплина там два трамплина было вот я три карты скачал сразу и все потом скачал вот эту карту ну, с горы спуск без тормозов хотел сделать но она что-то глюхнулась и не работает давай на ней поедем да, 750 Ил, нормально Машина, БМВ Самая лучшая, которую я брала Не-не-не, не переворачивай Нет Куда ты? Все, конечно, там подвеска Подвеска нормально. Это недолго. Нет, это нет, все Она продержалась, по-моему, подольше Вон, мотор до сих пор живой Его это даже будет живой. О, загорелась Тушите, тушите, он сейчас горит. Нет, нет. нет. Все, не потушили. Ну, движок, понятно. Нормально, целый можно продать. Так, хорошо а тут водитель. Ну, водителю плохо будет. Руль дрожит. Нормально. Пассажиру просто оторвало бы все. Ну и один тут... пассажир. Ну, если слева, то нормально. Справа, ну, переломы были. Водители тоже переломы были. Может быть, вверх. Ну, короче. Нави... Нет. Восстановлению не подлежит. Подл... Не Все, поехали налево. Туда. Так. Я не знаю, что мои две машинки потестируем. Я никаких модов не качал, еще нет. Ну, кроме карт, я не качал ничего. Так. ну это мод. 750 ел, это мод. И качественный очень. Ой, лети. Нормально. Нормально, нормально. Ай. Ай-яй-яй, больно. Нет, все, это ГГ. Пассажиры. Ох, что? Там колесо прям. Нет, горим опять. Опять горим. Тушите. Тушите, горим, надо. Все, ГГ. Это же даже... нет, слетим слетим. Что там? -мо. Что это такое? Я даже не понимаю, как оценивать. Мбам, это вообще вперд. перед. о, что это? Это одну машину мне напомнила. С колесом, да? Это два колеса в одном. Что? Что это за чудовище такое? Была бы МВ стала какой-то мутант какой-то. Мутанты видели? Мутанты есть обычные, да? А это мутанты в виде м -м, машины. Так, все, все, куда. Еще одну машину. По два раза. Там внизу и все, в принципе. Так, какую взять бы еще и по интересу? О, девятку давайте. Девятку интересно. Красную. А потом, в принципе, у меня больше нет вариантов, какую брать. Там другой, там, шестерки можно было выбирать. Какой свет, какой мощность. Много всего. А тут вообще ничего. Тут одна красная и все, девятка и все. Больше ничего. Может, у меня восьмерка еще есть. Ну, я не знаю, все не будем тестировать. Тут много. Тут начинается серии 3, наверное, если все машины тестировать. Не, потестируем еще вот эту и еще одну. И все, зачем столько. Да она, кра... она красная была, да, а тут она уже белая. Ну да, ладно, поехали. Ну, она рычит. Ой. Ой, Трамплинчик. Все, минус колесо. Минус два колеса? Что? он мне да не нравится. О, все, началось. Ну ехать уже не смогу, наверное. Вообще колеса по мне сегодня чуть Останови! Нет, не туда, не туда, не не не не, -не туда. Блин, зря я, наверное, ее дерну Хотя и так качественно. Давай быстрее! Давай ее немножко ускорим. Побежали, нет, верь. Что я натворил? Была машина, теперь нету машины просто надо но мотор грубит значит нормально конечно давай разгоняемся разгоняемся они уже колеса не вижу ой все плохо все плохо вообще плохо все колеса все отлетает не колеса нет дверь отлетает все шамазовый шо, базу... шо... шо возможно все отлетает все останови так куда ты да перевернись, сейчас нехватка масла в и все. Да что? Нормально же. Ну? Нормально же общались. Ну? Вниз, все. Смотрим. Так, это что? А тут даже камеры нормально нет? Так. Ага. Это это. Что это вообще такое? Это камера? Где вообще? Я вообще не понимаю. Я запутался в камерах. Ну короче, тут понятно все. Тут, в принципе, понятно, зачем смотреть. Тут все равно все понятно. ГГ же, ну все, машине ГГ. Просто все ГГ. Просто восстановление не поднадлежит, ничего не понадлежит. Она сразу же все, сразу же ничего не понадлежит. Даже если колеса заменить наверное она уже все. ГГ. Она я знаю, она. Трятки быстро ломаются, там, не знаю, как-то... Железо плохое, не знаю. Оно просто ломается, тупо. Давайте без спуска, без этой трамплина. Мне интересно, без трамплина поездить. Попытаться как-то увели... Увели... Офигенно. Ну, конечно. Все, сразу гиги. Хотя нет, ничего. Она же едет? Нет, она не едет. Назад. Не-не-не-не. Так нельзя, нельзя. Так... Поехали вниз. Поехали вниз, блин. Let's go to nice. Ну, блин, сколько Я на неё больше времени потратил. И спуски. Едь куда-нибудь. Будет мотор, но он ни... вообще ничего не здесь. Вроде бы и едет, но нифига. В принципе тут и так понятно что и гг ну, она и точно но ну, восстановление мой но очень сложно и по-моему ну, ты больше денег потратишь на восстановление чем вообще всего Короче, День, я не знаю восстановление мой деприн но не очень давай вниз блин вниз я сказал вниз все нормально немножко подмолчаем Проби топливный бак. Ну, все, сейчас пожар будет. Короче. Я не знаю, даже. есть смысл смотреть, например, что с ней внутри. Ну, давайте посмотрим. Что происходит? Это экстремал, это не так. Так. Ну, двери в водители прям ходят. Прям вот так вот, вот так вот. Даже ты не уклонишь, просто все, они тебе прям зажали. Сзади вообще нет смысла смотреть. Ну, все, это все. ГГ, трупы все, трупы все в салоне. Ну, невозможно тут выжить. Просто дверь тебе просто убивает, и все. Восстановлению, Не, не понадлежит. Даже если кто-то... Ну, даже если понадлежит, то очень много денег потратишь. Вообще, на миллион, наверное, потратишь. Она с -с стоит дешевле. ее новую купить легче, по-моему. Так, давайте какую-то еще одну. Последнюю, последнюю машинку, и все на этом заканчиваем. И так я, наверное, уже минут 20. Ну, я не точно, я не знаю. У меня просто счетчика нету, я не, смо... я не ставлю. У меня раньше был счетчик, я куда-то его профукал. <смех> я не знаю, он исчез, я не знаю. Так, какую четверку? Ну ладно, ну, я... Сегодня я вообще с машины все почти делаю, которые по модам. Я вообще ни одной машины не сделал обычную, ну, стандартную, которая там есть. Там и не писима, там не... ничего такого. Не пикапы, не, я, я все с модами связано. связан. Я вообще, я вообще ни одну машину не сделал без моду. Все с, с модами, да. А, Все, так ты. Давай быстрее загружайся. Ну что так долго, что так долго? Все, давай, давай. А, давай, быстрее. Что такое, я не понимаю. Что... Ну ладно. Ставьте лайки там, потому что она грузится долго. Но я... А что я поболтаю пока. Пока она грузится. Ставьте, лай... Ставьте лайки там. Подписывайтесь на канал. На колокольчик нажимайте. Чтобы не пропускать новые видео. А лайк ну, поставьте, если вам понравилось. Вот как я разбиваю. Если вы хотите еще дальше, чтобы я разбивал машину и скачивал моды там на карты. Там, и тестировал. Ой, не-не-не, все плохо стало, сразу. Давай еще раз. Одну попытку еще делаем. Потому что я Да ладно, да, ну. Значит, без трамплина. Я, вы же просили без трамплина, но я и сделаю. Потому что со временем с трамплинами, ну, я люблю дал баллы. Трамплинами с ну, Начинай говорить еще я. Я без трамплина. Я. А я и без трамплина, смотри, какая коробка теплый. Ракета, блядь. В космос можно ее запустить она вот в космос запустишь, она вот такая вот вся раздолбана Что? Что? Что, я с ней О, что? что? А вот именно что? Что? Что с камерой? Вс. Восстановление не поднадлежит. Тут вообще, тут вообще нельзя выжить, тут вообще капец. Каша какая-то Если там люди были, там каша была полная. Ну реально, там вообще невозможно там выжить, вообще нельзя. Хорошо, что у нас... Ну или нехорошо, кому как? Ну тут можно манекенов посадить, но я не хочу. Давайте по левой стороне мой Может, мне по левой повезет. Ну такое, уже колесо пропило. НЕ! Ага! Ага! Приехали. Хотя не подвеска живая. Недолго. <с> Я только сказала, подвеска живая, все, она улетела. О, она валяя. Она. Что ну, она... это такое? Она улетела тут ушло. Она. Как... как можно вообще такое ушло? Ну все, приехали. Да, кутит она ничего не едет. Что там, от первого лица? Ну, от первого лица, ну все плохо. Води в пассажира просто дверью будет. Переломы сделала. Тут, ну, тут э, нормально, но не очень. Сзади вообще какие-то тени, ну вообще непонятно. Да, сзади пассажиром все, ГГ. Даже не все, это сразу ГГ. Водитель мог выжить, и пассажир рядом. Ну и то переломами. И водители, понятно, тоже. Все. Хотя давайте напоследок, если вы хотите, так сильно. Если вы лайк поставили, вы же а я, а я слежу за тобой. Вот именно за тобой. Ты лайк поставил, тогда давайте потестируем вот тут, Дая, последний Я не знаю, чем это кончится, конечно Чтобы Сюда? -а, не сюда, не, не, не Я, я понял Ого uh Ого -huh. uh -huh. А чё свет кумбил? Чё, в свет рубили что ли? Ну, я не знал даже, что тут есть в игре Задний вход, там свет такой Ну теперь я знаю Так, <плод from the crowd> да. да хватит а ага, Ну, это интересно Это очень интересно, кстати Ой, ой, такой, ой Оп Давайте А вот тут, а вот тут Ой, такой, задрифтил Я такой, задрифтил, типа Я уже тел Задрифтил Тупо задрифтил, и всё И расфигалился просто Я не знаю, все это ГГ, по-моему может, Она не едет. Нет, подвеска улетела пер... Прямо перед вас глазами Ну тут тоже самое Нет, все Ну пассажир, ну, нет, нет Просто переломала, перекосила, все Все С вами прощаюсь Ссылка на полиглисты, ролики в описании Пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Комментируйте, всем пока, пока